Современная притча, заяц-храбрец. Жил-был на свете самый обыкновенный заяц, всю жизнь которого занимали поиски пищи, продолжение рода и сохранение собственной жизни. Однажды, позарившись на аппетитную морковку, неизвестно откуда взявшуюся посреди леса, он попал в капкан, искусно поставленный охотником, и как ни пытался, не мог из него выбраться. И взмолился он Богу, «Господи, за что мне такая жизнь, волки за мной бегают, лесы гоняются, да вот еще и люди на меня капка ставят. Помоги мне, вытащи меня отсюда!» На небе мольба была услышана, и в помощь ему был послан человек. Но Косой не знал о планах жизни относительно него. И такая печаль и умение охватили Зайца, и почувствовал он себя таким одиноким, всеми забытым и покинутым. Отчаялся он и горько заплакал. Долго он плакал, как вдруг услышал невдалеке чьи-то шаги и подумал, «Вот идет охотник, сейчас кончится моя несчастная жизнь». Трусишка задрожал и прижал уши к спине, чтоб его не заметили, но все было напрасно, человек шел в его сторону. Сердце его ушло в пятки, а слезы так сильно текли, что из-за них он не разглядел доброго лица человека, выражавшего сострадание. Он не был охотником, а просто прогуливался по лесу. Человек, увидев косого, попавшего в капкан, сжалился над ним и решил ему помочь. Подойдя к нему, он крепко взял его, чтобы тот, испугавшись, не навредил себе. Заяц же воспринял все совершенно по-другому. Он решил, что сейчас крепкие руки человека задушат его, и из последних сил начал вырываться, чем немало навредил себе. Человеку пришлось еще сильнее сжать зайца, что тот воспринял как доказательство своего предположения о намерениях человека. И вот после долгой борьбы с зайцем и с капканом человеку удалось освободить зайца, который, воспользовавшись удобным случаем, вырвался и принялся убегать. Но силы его были истощены борьбой с капканом и человеком, хотевшим спасти его, а лапка сильно болела, так что он не смог долго бежать, а упал невдалеке, лишившись чувств. Очнувшись, чувствовал он себя очень слабым и не понимал, где он и что с ним. Он попытался встать, но острая боль пронзила его лапу, которая была забинтована, и он сразу все вспомнил. Он решил, что человек забрал его домой, чтобы потом убить и съесть. Осмотревшись вокруг, Косой увидел, что находится в небольшой железной клетке, из которой нельзя было выбраться. Тут он совсем упал духом. Но делать было нечего, и зайцу ничего не оставалось, как только ждать своей участи. Скоро пришел человек, осмотрел заячью лапку и перебинтовал ее, как можно аккуратнее но это все равно причинило Зайцу боль. А затем дал ему поесть и, поглаживая, снова положил в клетку. Заяц был так слаб, что не мог сопротивляться, хотя прикосновения человека, который, как он предполагал, принес его в клетку со злым умыслом, были ему противны и причиняли немалую боль. Жизнь казалась ему конченой, а сопротивление — бесполезным. Так проходил день за днем заяц набирался сил, а его лапка болела все меньше и меньше, но свое пребывание у человека он по-прежнему расценивал как несчастье, признак чего-то плохого. Через некоторое время, когда лапка зажила, человек взял клетку с зайцем, желая выпустить его на волю, принес ее в лес и открыл дверцу. Заяц не заставил себя упрашивать вылезти из клетки, а стрелой выбежал из нее и со всех ног, не помня себя от страха, бросился на утек. Оказавшись дома, он рассказал всем своим знакомым, как он попал в капкан, как злой человек вынул его из капкана, чтобы потом убить, для чего отнес его домой и посадил в клетку, где всячески старался причинить ему боль, зачем-то трогая и завязывая болевшую лапу, да еще и гладил своими противными руками. Рассказ Зайца постоянно прерывался ахами, охами, вздохами и возгласами ужаса и восхищения. Потом он рассказал о том, как в конце концов, благодаря счастливому случаю и его находчивости, ему удалось обхитрить человека и убежать от него. Все его родственники восхищались его смелостью, хитростью, находчивостью и единогласно присвоили ему титул самого храброго. Что вы все об этом думаете?